Привет, народ! На трубке, как обычный Антон. Что больше всего любит огромное количество детей? Правильно, машинки. А что стоит у них на втором месте? Снова в точку. Конструкторы. В малом возрасте сочетать эти две вещи как-то оригинально мало когда получается. Зато когда дети вырастают и на протяжении всего времени сохраняют желание сделать что-то необычное, у них выходят по-настоящему восхитительные работы, которыми я как раз и хочу с вами поделиться. Поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а я буду начинать. Как-то давно я видел в интернете проект, суть которого была в самодельной ламборгини. То есть ребята сами вырезали все детали, строили ее внутри и снаружи, и вы знаете, получили очень крутую, красивую тачку. Так вот, я думал, что это ну просто максимум возможностей, и их уже вряд ли кто-то переплюнет. Ага, фиг там. Эти чуваки построили ламбу из Лего. Из Лего, Карл. Настоящую машинку, в которую помещается взрослый человек и довольно быстро едет. По-моему, проект выдался потрясающим. Машина реально похожа на оригинальную ламбу, что спереди, что сзади. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе подобный спорткар. А эти чуваки решили прикольнуться над другом, который каждый день приезжает на работу на своем любимом внедорожнике от волива Не знаю, как им удалось, но они построили машинку из деталек Лего, в точности повторяющую оригинал. Единственное, что у проекта было не из конструктора, так это колеса. Все же остальное именно из деталек. При этом внешне машина не просто похожа на реальный джип, а ее, блин, со стороны будет практически нереально отличить, понимаете? Так вот ребята дождались, пока друг уйдет, и подменили его машину на сделанную из конструктора. Даже владелец джипа, когда он вернулся, не сразу понял, что перед ним реплика. Просто обалдеть.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 Ford Explorer, американский кроссовер, который даже признан лучшим среднеразмерным внедорожником стоимостью выше 50 тысяч долларов. Перед нами с вами реплика Explorer, одного из первых поколений, которое, согласитесь, совсем не выпадает из ряда оригинальных фордов, едущих друг за дружкой, да? Не знаю как, но создатели проекта сделали в ней все ну просто идеально. Вот этот вот значок, который в точности повторяет настоящий, рельеф и кузова, делающий его объемным и более красивым, красный яркий цвет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 Я куда не взгляну, где не попытаюсь найти недочет, все идеально. Как только людям удается делать столь крутые реплики. Лично я, когда собираю какой-то новый конструктор, постоянно парюсь насчет количества деталек. Вижу, что в комплекте их не дай бог тысячи, и понимаю, что буду собирать это целый месяц, а то и два. Думаю, я такой не один. Много других людей тоже ценят свое время и хотят побыстрее получить готовый результат. И, видимо, все вот это не относится к автору из следующего проекта, который вы сейчас видите. Парень собрал эту машинку и знаете сколько деталей? Из более чем 500 тысяч штук. Вы просто представьте это число. При этом он, разумеется, не делал все по инструкции. Сборка требовала индивидуального подхода и максимальной сосредоточенности. Плюс эта машинка вышла не только декоративной, но еще и способной передвигаться. Она свободно может ездить и даже преодолевать относительно небольшие кочки, после которых конструкция ни капли не треснет или не сломается. Короче говоря, у меня нет слов. Проект просто бомбический. Lamborghini Sian FKP-37 Первый суперспорткар, оснащенный двигателем V12 с гибридной технологией на основе суперконденсаторов. Сочетание мощи, красоты и культового двигателя V12 в комбинации с электрическим бустером, заключены в этом непревзойденном чуде инженерной технологии. Слово «сиан» на баллонском диалекте означает молния и полностью отражает широкий ряд таких важных характеристик суперкара, как способность развивать скорость свыше 350 км в час. Какие-то чуваки так сильно вдохновились проектом, что взяли за основу не только оригинальную машину, но и уже готовую маленькую копию от Лего, и повторили ее в куда больших размерах. Ну а что из этого получилось, вы видите сами. Выдался стильный автомобиль от Lamborghini с фирменными открывающимися вверх дверьми, с мощным двигателем, у которого двигаются поршни, с топовым спойлером и многим-многим другим. По-моему, это самая красивая реплика из всех, что я вообще когда-либо видел. Над следующей работой тоже трудились немало времени. Ребята собрали небольшой джип из 120 тысяч деталек. Сделали его с открытой крышей, довольно просторным и в то же время простым. Лично мне он напоминает какой-то старенький транспорт, на котором спокойно можно ездить по даче, возить тяжелые бутылки с водой и тому подобное. Думаю, это можно было бы делать и на этой машинке, если бы она случайным образом не поломалась. Да, ребят, это и есть главная проблема всех таких тачек из конструктора. В любой момент они могут получить чуть больше нагрузки, чем рассчитано, и развалиться на мелкие кусочки. Реставрация же займет явно ни день, и ни неделю. Очень жаль, джип был крутым. Но, быть может, это повод сделать что-то еще более большое? Более крутое и, конечно же, более прочнее, м? А это проект, от которого я буквально был в шоке, когда впервые увидел это в интернете. Короче, перед нами один из современных Макларенов, сделанных из деталей Лего. И ладно бы машинка просто круто выглядела, да? Просто имела яркий внешний вид и все такое, но она в то же время оснащена и потрясающим интерьером. Во-первых, здесь установлен реальный, мягкий и приятный на ощупь руль. Ну а во-вторых, что еще круче, тут есть ЖК-дисплей, как в настоящих современных тачках. На нем вы можете выбирать настройки лего-машинки по типу включения или выключения подсветок, какой-то камеры и многого другого. Не знаю, как им удалось это провернуть в лего проекции но выглядит оно просто восхитительно. Не все же время нам любоваться машинами, правильно? Существуют же и мото-любители, которым тоже нужно кое-что показать. И не переживайте, я нашел очень стоящий вариантик. Перед вами красивый ретро-байк, на создание которого потратили более 130 часов чистого времени. Мотоцикл получил очень яркие и заметный окрас в виде пламени, четко проработанные колеса, элементы двигателей и всего прочего-прочего. Грубо говоря, это настоящий мотоцикл, только сделанный из лего-деталек. Если у человека не очень хорошее зрение или он просто стоит далеко, он даже вряд ли отличит его от оригинала. И все было бы очень круто, ребята могли поставить байк куда-нибудь на витрину, где он украсит совершенно все, что будет хотеться. Но один чувак так увлекся демонстрацией мотоцикла, что просто-напросто повалил его на землю. Конечно, какой бы широкой конструкция ни была, она рухнула и развалилась на маленькие детальки. Жалко байк, он был очень красивым. На очереди у нас просто легендарная тачка, которая вряд ли кому-то может не нравиться. Речь идет о Bugatti Chiron, гиперкаре, впервые представленном в 2016 году. Модель получила название в честь автогонщика Луи Александра широна который выступал за марку с 1928 по 1958 год. Цены на эту тачку превышают 2 миллиона евро. Именно поэтому какие-то чуваки просто-напросто решили заплатить своим временем и построить точно такую же машину, только из деталей Лего. Что из этого получилось, вы сейчас сами видите. Получился офигительный проект, в точности повторяющий оригинал. Более того, машинка способна разогнаться. Не так же быстро, как настоящая, конечно же, но тоже не нехило. Просто обалдеть. Как им только удалось это сделать. А это куда более приземленная машина, о которой все знают, и быть может многие из вас катались в реальной жизни. Я сейчас говорю про Тойоту Камри, довольно стильную, практичную и в то же время быструю машину. Эту из Лего решили сделать в красном цвете, чтобы она была еще более красивой. Установили ей подсветку, запарились над дисками и другими деталями. И получили очень достойную реплику. Как вам Тойота? Оцените по 10 шкале в комментариях. Так, ребятки, а вот эту машину я точно вам назвать не смогу. Скажу лишь, что перед нами Порш, а какой именно, понятия не имею. Все из-за того, что я от слова совсем не разбираюсь в машинах, участвующих в гонках. Поэтому если среди моих зрителей есть знатоки, они точно есть, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Что же по машинке? Она была сделана довольно необычным образом. Половина тачки настоящая, а другая половина из лего. Ставьте лайк, если тоже не сразу этого заметили. Перед вами полноразмерная модель, созданная компаниями Chevrolet и Lego. На ее разработку и создание ушло свыше 2000 часов. Под полноразмерной подразумевается длина около 5 метров, высота 2 метра и ширина 3 метра. Масса этого Бэтмобиля составляет почти 800 килограмм. Вы только представьте это. К сожалению, прокатиться на тачке не выйдет. Это просто декоративный вариант. А это Ferrari SF70H – гоночный автомобиль, разработанный итальянской автогоночной командой для участия в чемпионате Формулы 1 сезона 2017 года. Болит был представлен 24 февраля того же года. Новая машина получила индекс SF70H в честь 70-летия первой Феррари, а буква H означает «гибрид». Машинка мне очень понравилась, но больше всего, наверное, из-за неординарного подхода, я затенил их топовый руль с прикольными кнопочками. В честь выхода мультфильма «Лего Фильм 2» компания «Шевроле» построила из конструктора полноразмерную модель пикапа «Сильверадо». 18 специалистам удалось в точности воспроизвести автомобиль, потратив на его строительство более 2000 часов. Высота пикапа составляет 182 см, длина – более 6 метров, а ширина – 243 см. Количество использованных кубиков «Лего» – 334544 штуки.